Всем здорова! Всем привет! Бен? Бен, я тупой? Вау! Оператор красавчик? А Катя умная? Ты зачем его выбросила, Катя? Кто это сказал? Я не знаю. По-моему, оттуда... Катя, откуда он наши имена знает? Он что, живой что ли? А что эта идея? Давай. В натуре надо надо попробовать. Вот это классное задание. Вау! Мне не нравится. В смысле меня выключить? Вы должны выполнять все задания, которые я вам сказал. А иначе я вам устрою энергетическую блокаду. Так, Бен, ты что, нас пугаешь, что ли? Что ты такого можешь сделать? Катя, он телек выключил!